Приветствую тебя на канале «Ты хочешь стать миллионером», на котором я продолжаю знакомить моих подписчиков с богатейшими людьми России. Сегодня мой рассказ об учредителе и члене бюро Президиума Российского Еврейского Конгресса Фридмане Михаиле Маратовиче. Он появился на свет в украинском городе Львове 21 апреля 1964 года в еврейском семье. Его родные работали на оборонном предприятии, являясь членами КПСС. Отец был удостоен государственной премии в области электроники. С детства Миша был окружен любовью и заботой мамы, бабушки и других родственников. Он не посещал детский сад, в школе был отличником. Мальчик обучался музыке по классу фортепиано и потом организовал школьный вокальный инструментальный ансамбль популярный в те годы вид музыкального творчества. Родился в семье инженеров, отец – лауреат Государственной премии СССР в составе коллектива авторов за разработку систем опознавания для военной авиации. В 1986 году окончил Московский институт стали и сплавов «Миссис». На третьем курсе Фридман организовал неформальный молодежный клуб «Земляничная поляна» где проводились дискотеки, выступали артисты и барды. Мероприятия проводились по вечерам в холле студенческого общежития Мессисов-Беляева. Фридман лично вручал музыкантам гонорары. По заявлению конкурентного Фридмана, в это время он также был форцовщиком. После окончания института в 1986-88 годах работал инженером-конструктором завода «Электросталь» город Электросталь Московской области. В это время Фридман начал заниматься предпринимательской деятельностью. В 1988 году он организовал кооператив «Курьер». В 1989 году он совместно с Алфимовым создал и возглавил компанию «Альфа Фото», занимавшуюся продажами фотоматериалов, компьютеров и копировального оборудования. В 1989 году основал советско-швейцарское совместное предприятие «Альфа-Эко», которое занималось экспортом нефти и металлургической продукции, на основе которого впоследствии была создана «Альфа-Групп». В 1991 году возглавил совет директоров «Альфа-Банка». Часть его капитала вложена в белорусские проекты «Альфа-Банка» лайф Белл Маркет и бел Евросеть. Впоследствии был членом Совета директоров объединения, общественной российской телевидения ОРТ, а также Совета директоров нефтяной компании «Седанка» и торгового дома «Перекресток». В мае 2016 года объявила намерение потратить практически все свое состояние на благотворительность. Привлекать своих детей к участию в управлении Альфа-Групп Фридман не намерен надеясь на самостоятельное достижение ими карьерных успехов. Имеет израильское и российское гражданство. В январе 2018 года был включен в кремлевский список Минфина США. В январе 1996 года выступил один из учредителем Российского еврейского конгресса, став его вице-президентом и главой комитета по культуре оказывает значительную поддержку еврейским инициативам в России и Европе. Фридман в частности вносит большой вклад в деятельность Европейского еврейского фонда, неправительственной организации, способствующей развитию европейского еврейства и продвижению идей, толерантности и взаимоуважения в Европе. В 1995-98 годах входил в совет директоров телекомпании Общественно-Российское телевидение за ОРТ. В 2005 году «Альфа-групп» купила за миллиард долларов корпорацию x 5 В ее состав входит сеть супермаркетов «Перекресток», «Карусель» и магазинов-дискаунтеров «Пятерочка». В 2007 году состояние оценивалось в 13,5 миллиардов долларов. Это шестое место по размеру состояния среди российских предпринимателей на начало 2007 года. В 2012 году занимал 57 место в списке миллиардеров мира, имея состояние в 13,4 миллиарда долларов. Американская версия журнала Forbes в 2015 году оценивала состояние Фридмана в 14,6 миллиардов, 68 место в мире. И в том же году в списке 200 богатейших бизнесменов России, составленном российской версией журнала Forbes, Фридман занял второе место. В 2016 году в рейтинге журнала Forbes «Самых богатых российских предпринимателей» занял второе место. Дважды в 2013 и 2017 годах назывался журналом Forbes «Российских бизнесменов года». По результатам 2018 года журнал Forbes оценил состояние Фридмана в 15 миллиардов. В списке богатейших бизнесменов России он занял седьмое место. За 2018 год размер его капитала уменьшился на 100 миллионов долларов. Михаил Фридман разведен, бывшая жена Ольга Фридман из Иркутского, училась в Московском институте стали и сплавов на одном курсе с Фридманом. После расставания Ольга с детьми уехала в Париж, где получила второе образование дизайнера одежды. Миллиардер оставил за собой содержание первой семьи и обеспечивает дочерям безбедное существование. Второй на этот раз гражданской супругой олигарха, стала Оксана Ажельская, бывшая сотрудница Альфа-банка. В 2000 году девушка подарила предпринимателю сына Александра, в 2006 году родила дочку Нику, второй брак Фридмана также распался. В первой половине 2000 года родители Фридмана переехали на постоянное жительство в Кельн. У Фридмана есть дочери Лора Фридман, 1993 -го года рождения, Катя Фридман, 96 -го года рождения, Ника Жельская, 2006 -го года рождения и сын Александра Жельских, 2000 -го года рождения. Один из наиболее известных бизнесменов в России остается непубличной персоной. Живет замкнуто. Сегодня он гражданин Израиля, проживает в Лондоне, любит быструю езду за рулем автомобиля, кино, музыку, шахматы, коллекционирует самурайские мечи. В 2001 году Михаил приобрел дом в элитном пригороде французской столицы Неи, ранее принадлежавший экс-супруге Алина Делана, модели и артистки Мирей Дарк. По соседству с усадьбой олигарха находятся особняки легендарных актеров Жан-Поль Бельмондо и Софи Марсо. Бизнесмен поселился в Лондоне, его образ жизни называют замкнутым и непубличным. Михаил Фридман не пользуется социальными сетями, в том числе и Инстаграмом. Фото с олигархом редко попадает в прессу. Известно, что помимо бизнеса Фридман увлекается коллекционированием самурайских мечей, быстроездой на внедорожниках, кинематографом, шахматами и музыкой. Чтобы осознать себя частью еврейского народа, в 2012 году Фридман в составе группы из 12 российских бизнесменов совершил Трехдневное паломничество по израильской пустыне Арава святой город Иерусалим. Ночевали они в палатках и ежедневно преодолевали почти по 20 километров. В 2015 году Михаил Фридман предпринял экстремальный переезд на джипе через Иран. На сегодняшний день официальных отношений с женщинами у Михаила нет, поэтому он наряду с Михаилом Прохоровым считается завидным женихом. Поскольку Фридман не имеет собственных яхт и самолетов, потому что предпочитает брать их в аренду, то и с женщинами он, видимо, поступает так же. Мне честно говоря, яхта мне в принципе не нравится, потому что я не люблю на ней, Вот нет такой любви к, к, вот, к яхту, время вот, времяпрепровождению на них. Ну, то есть я могу там раз в год там, на 3-4 дня, но ради этого покупать яхту, мне кажется, просто бессмысленно. В общем, потом главное, что у меня всегда вот, я вообще у меня вообще мало собственности, у меня вот, даже вот недвижимость у меня только вот в Москве, и вот сейчас я собираюсь, значит, в Лондоне там э, пока у меня нету, я снимаю дом, да, так сказать, в Лондоне. Вот, а так у меня вообще нигде нету никакого. Что я вот так вот я думаю вот, потратить там какие-то огромные деньги И яхту, на которой я буду три дня в году находиться, ну, мне совершенно неинтересно, неинтересно. Говорю, тем более я хочу там какое-то пространство, мне просто психологически трудно находиться. Вот, поэтому Понимаете, к сожалению, при всем моем уважении вот, к вот такого рода вещам, вот, вся эта история, она играет для меня вот не очень позитивную службу, потому что когда вот приходишь к журналистам на Западе, первое, что они спрашивают, это какой футбольный клуб вы собираетесь покупать, вот, вот, А так вот, ну, мне, вот, я не испытываю никакой потребности. Вот самолетами все время там уже вот, самолет. Купись. И, извиняюсь, он будет ломаться, я буду там все время думать, что он там сломался, вот, головная боль будет. Так я это арендую самолет. Во-первых, вот, если один лечу, это маленький самолет. Если летит большая группа людей, это больший самолет. Если мы летим в Европе, то это там одни. Если летим в Америку, то нужно, значит, ну, в общем, я флотилию покупать не собираюсь, так сказать. Поэтому, значит, мне гораздо проще это арендовать не думать вообще об этом, так сказать. Я арендую, пришел, сел, долетел. И так далее. Я, в принципе, себе ни в чем не отказываю, живу я в материальном отношении абсолютно комфортно и позволяю себе все, что мне, так сказать, хочется. Потому что, конечно, я считаю, что деньги я зарабатываю исключительно для того, чтобы жить в комфорте с самим собой. Но вот этот комфорт с самим собой не предполагает приобретение яхты самолетов, так сказать. Вот и все. На этом история Михаила Фридмана заканчивается, а я надеюсь что вы уже подписались на канал «Ты хочешь стать миллионером» и прошу вас нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее видео.